Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим об основном крафтовом реагенте в кузне протосинтеза, а именно частица творения. Да, я уже делал видосик, в котором рассказывал, что это за частица, для чего она нужна и в целом примерно сколько нам их потребуется. Но опираясь на все то количество, сколько нам их реально потребуется, их просто так попутно и нафармить... Нужно специально, реально профармить их с целью того, чтобы выкрафтить и маунтов, и питомцев. По этому поводу в конце прошлого видосика я высказал то, что в ближайшее время будет показано какое-нибудь место довольно-таки неплохое с фармом этих самых частиц. Я заснял это место. Получилось в целом неплохо, довольно-таки неплохое количество. Но помимо того места, которое будет показано на видосике, скажу вам так, то, что частицы падают почти со всех мопцов в Зерит Мортис, даже с довольно-таки маленьких мопцов, то в целом довольно-таки неплохо для вот этой вот точки. Тут очень-очень-очень много маленьких мушек, только они убить вас могут, будьте аккуратнее с ними. А то место, которое показано в видосике, оно другое, оно отличается, и оно более интересное для, например, тех, кто снимает шкуры, почему бы и нет, можно совместить приятное с полезным. В общем-то, наслаждайтесь данным отрывком, данным фармом. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!